Захотелось сладкой выпечки, но не хотите долго готовить, записывайте рецепт быстрого пирога с повидлом на заметку и вы не останетесь без сладкого к чаю готовиться легко и быстро, справятся даже аматоры. Для приготовления быстрого пирога с повидлом можете взять любое повидло свое любимое, апельсиновое или персиковое, с яблочным тоже очень вкусно получится. Также нам понадобится 2 яйца, одно целое в тесто, и желток 2 для смазывания пирога. Из белка оставшегося можете приготовить легкий белковый крем. Посыпать готовый пирог можете сахарной пудрой. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. В блендер или кухонный комбайн выложите масло сливочное размягченное, добавьте сахар, яйцо, разрыхлитель, туда же просейте муку. Замесите мягкое и эластичное тесто. Тесто поделите на две части, одна часть, одна треть, а вторая, две трети. Сформируйте шарики и отправьте в холодильник или морозильную камеру на 20 минут. Пока тесто охлаждается в холодильнике, займитесь начинкой. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Тесто достаньте из холодильника. Большую часть раскатайте, при необходимости, если будет прилипать, присыпьте мякай, выложите тесто в форму, круглое или прямоугольное, это не важно, форму можете смазать самую малость сливочным маслом. Сделайте бортики по форме, выложите повидло равномерно. Сверху посыпьте орехами. Из оставшейся половины теста сделайте сетку или решетку раскатав и порезав тесто на полоски. Плотно скрепите полоски с бортиком, затем смешайте немного соли, молоко и яичный желток, смажьте пирог полученной смесью, у вас будет очень вкусная хрустящая корочка. Выпекайте пирог в разогретой до 180 с духовки минут 30-40, до румяной корочки. Подавать готовый быстрый пирог с повидлом можете с молоком или чаем. Приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. А теперь ингредиенты. Апельсиновое повидло, 100 грамм. Мюка, 200 грамм. Масло сливочное, 100 грамм. Яйца, 2 штуки. Разрыхлитель, 1 чайная ложка. Соль, по вкусу, грецкие орехи, 50 грамм, молоко, 1 столовая ложка, сахар, 80 грамм, сахарная пудра, по вкусу, количество порций, 4-5. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Пусть вам сегодня повезет.